Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Вот и настало летнее время заниматься на улице. Сегодня будем заниматься с сожалением отжимания и подтягивания на турниках и брошах. Птички поют, солнце светит. Просто красота. Tell me something, boy Are you tired of the to feel uh, boy? Or do you need more? Ain't hard keeping it so hardcore I'm falling In other cooldowns I find